Работа в Польше или как правильно трудоустроиться, чтобы не было проблем? Пример. Видоса мне отправили мои подписчики, которые попали в затруднительную ситуацию. Как мы попали, ну что нам дальше делать? Э, нас э, двое человек. Двое.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 Сегодня разберем здесь эту тему, а именно тему трудоустройства в Польше и как же все-таки правильно трудоустраиваться, чтобы не было никаких проблем. В общем, друзья, это видео будет о том, насколько важно все-таки с первого раза поехать в Польшу и трудоустроиться правильно, именно с первого раза, через надежное агентство, через хорошего работодателя, как бы это... Странно не звучало и банально не звучало, но это так. И, к сожалению, многие люди недооценивают важность Правильного трудоустройства в Польше именно с первого раза. Ну, как показала, практика, потому что многие люди мне звонят в последнее время, говорят: вот приехал в Польшу на работу, отработал месяц по биометрическому паспорту, или две недели отработал, а работа оказалась плохая. Антон, видели твои видео, видели твои предложения по работе? Почему не позвонили, почему не обратились, сами не знаем. Вот там была более сладкая вакансия, более сладко все описывали красиво. И мы приехали сюда. А теперь не знаем, что сделать, здесь хреновая работа. У нас осталось там биометрического паспорта два месяца, и уже не трудоустроиться. Или еще хуже, у нас осталось теперь только визы два месяца, и что нам делать. Сейчас хочу работу поменять, а поменять уже работу нельзя, потому что очень редко на нормальную работу могут взять, если у вас осталось меньше месяцев биометрического паспорта. И об этом уже как раз-таки знают далеко не все. Ну и большинство этих людей аргументируют то, что не позвонили мне сразу, не написали тем, что, мол, ну, здесь все сладко очень рассказывали, описывали, мы на это поверились, поверили. И вот вам, пожалуйста, сейчас будет на ваших экранах пример видоса, мне отправили мои подписчики, которые попали в затруднительную ситуацию. Вставка. Здравствуйте, Антон. Я подписчик вашего телеканала. Я лично к вам отношусь с большим уважением. Да, вы молодцы, людям помогаете. Вот. Давайте я вкратце расскажу вам, как мы попали вот в эту фирму как бы, ну, и вашего совета, ну, что нам дальше делать как бы, в ситуации. Мы попали из города Сумы. Украина. Пришли в фирму, которая занимается Польшей. Обещали условия хорошие э -э работа, которая вот мы только приедем, и, как бы уже пойдем мы на работу, а документы будут делаться потом, как бы ну, вот, есть, со временем. Вот. Без визы приехали по паспортам. Э -э уже находимся три недели здесь. Обещают вот-вот-вот, а, а ничего нам, документы никакие, ну, не предоставляют. Мы находимся сейчас в Польше, э, город Щецин, э, улица Сантотская, 2410. Э, фирма «Славяне» Омэране, э, менеджеры э, Артем Вадим. В принципе, все. Ждем от вас предложений, каких-то ну, как бы, с целью помочь, может подсказать что-то нам. Спасибо за внимание. Нас, это было вам еще сказать, нас двое человек. Более. очередной раз это доказывает то и подтверждает то что чем слаже и красивее описывают тем жестче потом в итоге можно попасть надоела физическая работа хотите попробовать что-то новое либо найти дополнительные способы заработка тогда предлагаю вам пройти по ссылочкам которые вы найдете в описании к моему видео и ознакомиться со способами заработка в интернете, которые предлагает мой надежный партнер и коллега Матвей Северянин. Сделайте это и уверяю вас, вы не пожалеете. Также обязательно подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик рядом с надписью «Подписаться», чтобы не пропускать оповещения о новых видеороликах и прямых трансляциях на моем канале. на работу в Польше, если у вас уже осталось меньше трех месяцев биометрического паспорта, на работу устроиться очень тяжело. И в то же время, если вы приехали по рабочей визе и отработали опять же, ладно, там, если отработали месяц, работу не устраивает, поменяли, пять месяцев еще осталось нормально. Даже если три месяца еще осталось рабочей визы, можно поменять работу и трудоустроиться еще на нормальную работу. Но опять же, если у вас осталось меньше трех месяцев там визы либо биометрического паспорта то работодатели в большинстве своем не хотят брать вас на работу, во всяком случае, если речь идет о нормальной работе. Ну, потому что, во-первых, у вас будет освещение оформляться еще 7 рабочих дней, то есть выходные отбрасывайте, это уже как минимум 9 дней, если в Ужонде не будет никаких очередей, вас подадут сразу, обычно это около 10 дней, то есть вам еще придется ждать до того момента, как легально выйти на работу, то есть ждать освещения. Таким образом, если у вас было там биометрического паспорта 2,5 месяца, то у вас остается уже 2 месяца, месяца, считай. Либо той же визы оставалось 2,5 месяца, остается 2 месяца. И если 2, то еще меньше. Таким образом, работодателям невыгодно вас брать на такой короткий срок, потому что то время, которое вы у него отработаете, не оплачивает э, затрат на вас. И, ну, в то же время и у агентства. То время, которое вы отработаете, не, не оплачивает агентству затрат на вас. То есть затрат на ваше проживание, на оплату вашего проживания, даже если оплата идет пополам с вами, не оплачивает затрат на оформление ваших документов ну и никак не окупается и о прибыли особой да и вообще прибыли речь не идет поэтому вот такой именно срок три месяца но опять же если у вас осталось там два с половиной два месяца рабочей визы эта ситуация вообще патовая потому что вам обязательно их нужно доработать чтобы вы потом могли опять же сделать себе освещение нормально под рабочую визу приглашение на полгода потому что если у вас останется хвост 2 месяца соответственно потом вы сможете открыть визу но приглашение вам сделают только на 2 этих месяца на два месяца на работу вас никто не возьмет опять же то есть такой замкнутый круг есть работы где берут там с двумя месяцами и даже с одним но там э, будет скорее всего такая работа что берут всех подряд лишь бы только там отфигачили в какой-нибудь жести не знаю там в общем херачить по 16 часов э, грузить тонны, десятки тонн какого-нибудь материала за сутки, ну и все в этом духе, в общем, работа реально рабская будет, скорее всего. Поэтому, чтобы не попасть на такой обман, нужно сразу, очень тщательно выбрать вакансию и агентство, через которое вы трудоустраиваетесь, либо работодателя, через которое вы трудоустраиваетесь. Как найти такое агентство, как найти такого работодателя? Очень просто. Он перед вами. Я являюсь рекрутером, работаю уже не первый год рекрутером в Польше. Работаю только с надежными агентствами и работодателями. И, собственно, являюсь специалистом по трудоустройству в Польше. Об этом говорит то, что уже не одну сотню людей я устроил на достойной работы в Польше. И, в общем-то, советую вам устраиваться также через меня. Поэтому, друзья, если вы заинтересованы в работе в Польше, но не знаете, через кого устроиться на эту работу, то звоните или пишите мне прямо сейчас по номерам, которые вы видите в нижней части вашего экрана. Также подписывайтесь на мой канал в Телеграме, ссылочку, которую вы найдете в описании к этому видео. Там будут списки всех актуальных вакансий в Польше на любой цвет и вкус. И каждому, кто там подписан, приходит на телефоны на компьютер оповещения о каждой вновь выложенной там вакансии. Таким образом, вы всегда находитесь в курсе свежих и актуальных работ в Польше. Также списки вакансий будут на моем официальном сайте antonbeluk.ru, сайт о жизни и работе в Польше, ссылочка тоже будет в описании, также ссылочка на него появится в конце этого видео в нижнем левом углу, ну вот здесь вашего экрана. Ну и в общем-то проходите обязательно по ссылочкам Матвея Северянинова, он предлагает заработок в интернете без вложений с нуля, который подойдет для каждого, ссылочки на способы заработка в этом самом интернете также будут в описании к моему видео ну и собственно если вам понравилось это видео то обязательно ставьте пальцы вверх делитесь ссылками на мой канал с друзьями обязательно подписывайтесь на мой youtube канал если вы на него еще не подписаны пишите комментарии под этим видео ну а на этом у меня все с вами был антон белюк и канал work and life до скорых встреч за границей друзья пока